в том числе да пусть но она не должна быть неадекватной потому что эта дочка очень умной женщины как бы я думаю она не могла вынести какой-то такой да. неправдивый в этом плане поэтому Ну, говорят вот это не передается не передается не знаю ну нет вас питание же что-то такое. Ну, просто у меня родители тоже преподаватели ведь да вот ну кто их получился не победили Давайте по руке. Вот ты был первым чувак. У меня два вопроса. Представься, чувак. Меня зовут Дима. У меня первый вопрос. Я случайно в пятницу на тебе горлом не делал? У меня была девушка, вот здесь устроена. Как это все Окей. Горлом — это, если что, это упражнение. Мало конечно. Кто его знает, что он имеет не горловой. Она не горловой. Она посвящена в терминологии, вы объясняете человеку. Даже просто, если бы она сказала, да, ты делал, она что, знаешь что это горлом называется? Она сказала, нет, просто ты подошел, нес всякую фигню. Жорно. Ты делал горлом начального уровня. Второй вопрос такой, девушкам периодически подхожу, они не называют причину, если у них спросишь, что не так. Когда телефон не дают? Ну, например, телефон не дают, или говорить не хочет, или... Не знаю, отойти в сторону. Да, я поняла вопрос. Да, я поняла вопрос. Ос основная причина, когда мы говорим нет кому-то, говорим, ну извини, там, да, это внешность. Ну, то есть мы обращаем внимание на внешность. Первая Лиза, первая если причина... будешь говорить чуть громче, будет вообще супер. Первая причина, на что мы обращаем внимание, это внешность. То есть нам человек должен понравиться просто тупо... Не, знаю, не то, что не черты лица, а вот общая концентрация. Когда он тебе понравился, то нет никакого общего сопротивления, ты да, конечно, да, в Здорово! Прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, у меня для тебя такая информация, с 14 по 17 февраля у нас в Москве очередной поток тренинга практика, где лично я вместе с моими двумя лучшими тренерами буду вместе с тобой делать все эти практические задания, упражнения. Лично я проведу тебя за руку от той точки, где ты сейчас находишься, к той точке, где ты хочешь оказаться. 14 по 17 февраля в честь Дня всех влюбленных. Ссылка для записи под видео. Возьмем только 20 человек, уже половина мест занята. Успевай, оставляй заявку, проходи собеседование и увидимся с тобой в Москве. Все, пока. Ну, хорошо, смотри, просто ты можешь быть немножко такой, ну, потому что есть девки, которые настолько зажаты вот этими своими какими-то, а есть просто нормальные, адекватные люди. Да, второй меня... да, да. да, да. Давай так, если ну как бы не про себя, то в основном, как ты знаешь а, обычно да. у женщин, или про своих подруженцев, то есть они же там иногда говорят, ну, вот я решил выпендриваться, проверить если на настойчивость честно, то основная часть, скорее всего, скажет нет. Скорее... Нет, скорее всего, скажет. Даже если кто-то понравится, но это немного... То есть я правильно понимаю, даже если парень внешне понравился, угу. основная часть девушек, она все равно будет где-то ну, тут в и говорить. Почему они так делают? Сопротивление внутреннее и какие-то дурацкие стереотипы, что когда к тебе подходят на улицу, кто-то знакомится, ты такой типа, ну, чувак, не очень, не знаю почему, какой-то есть такой стереотип дурацкий. Но на самом деле, вот я лично от него стала отходить, и реально есть крутые парни, которые подходят на улицу к тебе знакомиться. Вот. А почему те особенно, потому mm. это стереотипы, это что, для чего они сопротивляются, для чего они выпендруются? Mm, скорее всего, это внутреннее стеснение какое-то. есть она, она может и... сама быть даже закомплексованной. Да, это скорее всего комплекс и внутреннее стеснение плюс какие-то стереотипы плюс. А там... если она такая вся расфуфыренная, mm, такая если вся расфуфыренная, вся расфуфыренная быть, скорее всего она скажет да, потому что она расфуфыренная, открытая, типа такая вся. Mm. Короче, это не значит, что сегодня никто не должен будет с полей притащить сюда ну, еще одну живую, человеческую женщину и таки Ну, потому что я сама лично, когда говорят, что не знакомится, я каким-то говорю нет, потому что мне тупо не нравится, а каким-то я говорю да, и по сей день я с ними общаюсь. Вот. У тебя было такое, когда парень тебе нравился, а ты говоришь там, ну, я спешу, то есть не прям нет, на самом деле я опаздываю, мне сейчас некогда и так далее. У твоих подруг такое бывает? Да, такое бывает. Почему они так говорят? Либо у них уже есть парни, либо у них уже кто-то на пельмете, либо просто реально спешит и реально не дает. А может быть они такое говорят просто, чтобы проверить, насколько человек настойчив? Может быть А может быть такое. такое, что если и... он проявит настойчивость, типа, и все-таки там наоборот ее а, настаивают, на да. то она подумает, блин, а что-то он какой-то настойчивый. И типа, да, я ставлю оставлю. Вообще телефон". да, она нравится настойчивость, когда ты говоришь нет, он все нет, нет, давай, там идет за тобой. Ты мне очень понравилась. А сколько ты тебе лет, помнишь? Двадцать пять. Я думал, тебе лет двадцать восемнадцать, что я забыл, что тебе двадцать Давайте дальше. Она ответила ну, на твои ну, вопросы? Ну, поведение какое то когда тебе подходят, знакомиться. ну то есть, конечно, понятно, это одна mm -hmm. часть, потому что я Дима Маликов, кто, -то, кто, -то, кто, -то, кто, -то, кто -то, А именно поведение какое? Левый, да. Когда на, на улице ко мне подходит? Да, ну на улице. Какой мне нравится? Да. Ну вот ты сейчас сказала, крутые парни, как он э, в твоем представлении выглядит? Ну, то есть в чем, да, то есть внешность ну, понятна, да, это там, о, лицо у меня в По моему представлению, крутой парень это не обязательно круто одет или какая-то внешность. У него внутреннее какое-то ощущение, стержень, он прям мужчина, то есть от него прям веет мужчиной, и он прям... А как это можно объяснить словами? За... По каким критериям ты это понимаешь? Веет всего, или не веет? Это... Вот от него не очень это верить, танк, да? Банк, это да? не значит, это... что он какой-то ну, не мужественный, да? Опять? И там вот там сидит Денис, было. например. Вот, вот я имею в виду, что кто-то из них, вот они, допустим, выглядят как-то так, как бы а кто-то так типа, ну там, причесочка, ну, это, интеллигенция. Да. То есть это связано с этим или нет? Или как? Мужчина, это обязательно вот этот лысый человек. Я Потому, что? Что с... Не обязательно лысый внутренним ощущение плюс уверенность в себе, осанка, э, ну, какой-то вот, как ты держишь себя, как ты держишь себя в обществе, как ты общаешься, как ты подходишь. Ну, то есть это внутреннее уважение к себе. Вот это, оно придается Как пойти уважение к себе? То есть он не будет говорить, ну, я уже заслужил, или как ты там сказал? Ты же, я же... Это телефон, не вот я вот это вот, Ты об этом, да, что когда Он говорит, ну, я уже заслужил телефон, ты об этом говоришь? Нет. То есть вот так нельзя ну, делать, нет, да? Это... Я не знаю, как это объяснить, это об... это внутреннее ощущение, там, это в речи выражается, это в жестах выражается, когда, когда человек всегда начинает располагать. А когда ты вот, ходишь, типа, такой, ну, типа, гопник, эй, девчонка, давай познакомимся, ну, блин, делаю. Это, это вообще не очень. А так делают, да, сразу, это нет. А если он покоет вот так, наоборот, короче? Вот такой, короче, весь, прям вот, знаешь, я не сильно. Понижал, я, подумала, что я что я дышу рядом с вами здесь. Может, я по пока по крайней мере. То есть гопник вот, так... не нравится, да? Mm, гопник в плане, когда общение такое, типа, нет. С Чем ты пощелкаем по. Ну да, там пивко. Ну ты пивко. понимаешь, если бы она пришла сюда с бутылкой Жигулевской в Адике, то, наверное, сказала: да вот такие <с парни самые четкие, да. Сложно представить, э, <смех> как, какая Лиза, да, потому что я ее очень как бы нехорошо знаю, не, не, не сильно. Но, ну, допустим, для меня внешне, она представительность такую ну, среднестатистической, я имею в виду ни в какую сторону не перекошенную, не в сторону какой-то субкультуры, да, там каких-то рэперов, не знаю, рокеров, кого-то, еще такая вот, ну, средняя субкультурная девушка. То есть она вот без каких-то перекосов. Вроде. Хотя, не знаю, может, ты там ходишь рок-концерты? Ну, а когда на есть <связываются> перекосы. Какие, какие перекосы? <связываются> когда на ты тебе обращается? Mm, в принципе, нормально, ты, на но, вы а, вообще да. не имеет разницы. Вообще. Но, когда на вы, это больше как-то уважение к тебе. То есть, ты хочешь сказать, что если подойдет классный парень скажет, ты да такая вы? офигительная? Ты скажешь, нет? Нет, нормально. Главное, чтобы не говорили «Э!» <смех> <смех> <смех> да, О, да, Давайте вопросы не задикли-то да? все. Я Мистер Сочи, а... неужели у тебя нет вопросов? Да, давай Сейчас, давай там Денис что-то спрашивает. Денис, иди. да. В чем разница вот правово понимания между настойчивостью и навязчивостью? Еще раз спроси. Вопрос от Дениса, или нам откуда Денис? Из Москвы, да? Денис из Москвы отвечает команда Сладаков. Время. Настойчивость, скорее всего, обоснована именно симпатией к девушке. Ну, то есть, ты настолько это, не уверен, настолько, Нет, как, тебе ты, понравилось. как ты себе видишь, как ты определяешь, вот он либо слишком навязчивый, либо он настойчивый, и это все круто. Не у него а, внутри а чего? Вот и подходит и чувак, и или звонит тебе и там, и например, и или не звонит. То есть в какой момент ты понимаешь, что вот тут он настойчивый, и это норм, это хорошо, это плюсик, а тут он просто навязчивый? Настойчивый должен быть в меру. Ну, то есть там, его действия настойчивые, они в меру, а навязчивые их уже А где меры. мера та самая? Вот Денис спрашивает, где та самая грань? Есть... правильно а, очень тонкая, да. скорее всего. Но навязчивый, это вот когда он прям, ты говоришь нет, или... Я там сегодня не могу, а он все равно, ну, короче, он прям... Смотри, если пишет, он говорит, постаряд, ну, ну, пишет, ну, давай, ну, давай, ну, давай, ну, ну а ед. когда, да, там, и так далее. Ну, да, он и пишет, и звонит, и ты, он ну, тебе уже реально разнравился из-за того, что он реально навязчивый, uh -huh. ну, вот, вообще, никакого интереса уже не было. А как, почему он разнравился? Потому, может быть, потому, что ты думаешь, что раз он так обзвонился мне, значит... Я тут единственная кандидатура в его жизни, а в принципе мужчина, у которого как бы значит, у него не так, как с женщинами, да. Плюс у него больше дел нет никаких, то есть он какой-то лузер, потому что у него Весь день занят только этим, мы нуждаемся да? Да. То есть он настолько себя не уважает, и у него, может быть, нет каких-то других дел, и он тоже не уважает себя. Ты говоришь, ему нет, а он все равно пытается твое время. А правильно я что если немножко пропасть, то ты такая скажешь, так тык, тык, ты. Да, это вообще вот вообще сразу. Это хорошо, это на стадии да после знакомства, до да, вызвано там и так далее. Да. А я так понимаю, что Денис спрашивает все-таки по большей части про знакомство. Да. То есть, когда вот, ты правильно понимаешь, когда, когда Денис, допустим, человек любой, подходит на улице, начинает знакомиться, да. и он переживает, что, когда мы ему говорим, будет настойчив, что это как бы будет выглядеть скорее как навязчиво. да, это очень сложно на самом деле. А можно свое предположение по этому да. вопросу, что... Может быть такое, что настойчивость – это тебе как бы помощь принять решение, то есть обработка твоих, ну развеять твои сомнения, он как бы помогает. Это настойчивость, а навязчивость, когда он одно без. Нарян. Ну это качество говорения, ты имеешь в виду, да? Что, да. что транслирует? Что Может там. ли настойчивость от назорвости отличаться тем, как он именно вот говорит? То есть, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну, быть, ты да, как красиво. Я, я себя... думаю, что вот Слушай, нет, не, погоди, давай, давай так. То есть я, я еще раз спрошу, mm -hmm. что и это такое... Мужчины, я полагаю... Ну, по-разному, может тогда, по да. Да? да? Ты говоришь, я не могу сегодня, ты говоришь, окей, ну, у нас есть другие дни, давай в среду. Я тебя тогда в среду наберу, mm -hmm. и мы увидимся. Это может быть настойчивость? Да, настойчивость. А навязчивость, навязчивость. может быть что? Слушай, ну почему mm -hmm. не можешь в среду? Ну блин, ну давай в среду. Ну мы ненадолго там... Блин, а завтра тебе сколько позвонили? Ну, ну понятно. Расскажи, почему. То есть иногда девушки Дениса, они сами не могут объяснить, она же не понимает вот этого процесса, то есть, как бы, почему человек вот сейчас настойчивый, а сейчас тупо навязчивый. Они не знают, но не понимают, почему. Просто он для себя решил. он какой-то навязчивый, у них интуиция сильнее развита намного. Он какой-то настойчивый, например, да? Ну, как тебе не быть навязчивым, чувак? То есть общение с позицией сверху, да, там как бы, ну, мы тебе тут все, все три дня рассказываем, как тебе быть настойчивым ну, или навязчивым. Ты этот вопрос задал неспроста. То есть внутри тебя наверное, есть какое-то ощущение, что когда я говорю все-таки там подожди, я хочу пообщаться, там притормози, как мы вчера на эскалаторе ее ловили, да, То есть, это настойчивость или навязчивость? Да. да. Что да, я тебя спрашиваю. Uh, я думаю, что он. Да. Больше а, да. а. Нет, как ты думаешь, Денис, ты вот вчера, вот, когда мы шли за ней по эскалатору, ты как проявлялся, как навязчивость или как настойчивость? Мне показалось, что как навязчивость. А если бы она дала тебе телефон и сказала, да, да, конечно, звони. <barely> <Marine> Просто вопрос. Может быть, что это показалось бы тебе как, что нифига себе кое настойчиво или нет? Да, могу. Не кажется, что есть какой-то, ну, странный какой-то момент, да? Что когда у тебя не закончилось ничем, ты для себя чувствуешь, что это было, ну, я был слишком навязчив, да? Да. Когда закончилось, ты понимаешь, блин, круто, я был настойчив, короче. Ну, просто пойми, что если бы ты не был, ну, или настойчив, или навязчив, неважно как как назвать, не был вот таким и все-таки, и все-таки, и все-таки, ты бы вообще точно на сто процентов никогда не получил результат, то есть, ну, никто бы из них, например, номер не дал. Может быть такое? Да. То есть это вопрос твоего самоощущения, чувак. Если ты внутренне считаешь себя там, навязчивым, скорее всего, это вопрос твоего отношения к себе, да, что типа «вот кто я такой, я перестань там Перестань внутренне относиться к этому как к навязчивости и все. Относись как к настойчивости. «Да, я такой, я настойчивый. Не нравится? Идите в жопу». Зато это повысит шансы что того, что они будут тебе давать эти телефоны, там, вызваниваться, приходить на свидания и так далее. То есть я просто понимаю, о чем ты спрашиваешь, чувак. Тебе надо просто получить опыт того, что ты чуть где-то поднастоял, тебе дали телефон. Блин, такого классно. я как ты думаешь, дагестанцы считают себя на да, Эй, -эй девочка, Это вопрос их реально восприятия себя. То есть тут вопрос отношения к себе, понимаешь? Да. да. Спрашивайте Лизу. А, Лиза, а пропадание может как, как плюс, так и минусы? <stain> да? Про что? Ну, пропадание, допустим пропал там на, на какое время? на несколько дней или на неделю ушел за хлебом на... я... то есть наоборот это как -то... за хлебом вверх ну, то есть, то есть эмоциональная эмоциональная не пропадает она две недели эмоциональная то есть, она с связь... не может да, да, да, эмоциональная связь пропадает и потом ее сложно восстановить вот. на каком этапе? смотря на каком этапе у вас отношения вот, у вас, у вас еще не взяли, было секса. Да, домой привел, оставил, оставил усибался, короче. Да, с, похар... с той стороны. Я видел фильм какой-то такой да, чувак да, просто с девушкой вижу, познакомился. И вообще Висковь закрыл, она же там жила, там решетки везде короче. везде, короче. Вот это. А Рэд, вы заброшили, короче. Не понял, фильм назывался, он прикольный фильм. Просто как рабыню себе сделал. Я не очень понимаю вопроса, то есть ты имеешь в виду, Мое. Его? Его. Его, смотри, он был, он тебе звонил, звонил, звонил. Допустим, мы встретились сейчас, все прошло очень хорошо. Потом я тебе звоню, говорю, давай завтра там, или mm -hmm. завтра. Ты, ты ему не, завтра, не, завтра, не ты ответил, или ты не можешь. Да. Он думает, блин, если я сейчас буду настаивать, да, я могу быть навязчивым. Дела, поэтому я выберу пропасть. Он да. пропал. Ты такая думаешь, ну пропал, классно, у меня появился к нему интерес. Что это он пропал? И он спрашивает, в какой момент это появление интереса, что это он пропал, перерастает в то, что тебе. Типа, ну нахер он пропал, блядь. Да. Да, да. Ты понимаешь было, вопрос? Да. В, какой в какой момент он имеет в виду? То есть, то от значит, чего он... пирамиды, а девочки зависит. У всех по-разному, Сейчас, то, я то, сам то, вот так нет. пытаюсь как сказать, там, есть, у тебя потом будет статистика по этому поводу. Там реально будет статистика, но я так тебе скажу по опыту, где-то ну там пару дней лучше подождать, но не дольше. Ну, там. То есть, да смотри, нет, он еще неделя раз, нормально Две недели звонить, гарантия вызвана Он пропал, Надя Неделя, как как неделя все, что, короче, чувак, писать, неделя не Начинаешь да, сама мог. интересоваться, а что это он? И он спрашивает, может ли такое быть, что Вот этот интерес твой повысившийся С тем, с, с, с тем что пропал Он может наоборот перерасти в то, что ты такая думаешь Да пропал, значит, ему не надо ничего В какой момент вот это может произойти Почему? Сколько времени нужно пропадать? Я спрашивает. что два дня Это вот когда уже третий день, это уже все. Ну нет, мы должны Прикинь такая, короче, без 5-12, без четырех такая еще в надежде сидит. Что же называется? Эй, блин, значит, только 12 то ли одна. Чувак, пропадай, но ненадолго, да. Еще плюс тут важный момент, насколько ты сильно ее заинтересовал в тот момент. Понимаешь? И зависит еще или от того, да, насколько чувак был классный. То есть бывает, что познакомился. Ты думаешь, ну так, вроде неплохой. Либо такой чувак, ты думаешь, Тогда можно три дня хотя бы его Тогда можно вообще месяц. Это опять же говорит о том, как вы девушку заинтересуете, чувак. Реально дела улетел. А писатель звонить просто так, без предложения встречи, ну думаешь, думает, зачем Почему? Напиши, как дела там жива. Пришли фотку, пришли фотку. Причем если это просто я о тебе помню. Я когда о человеке помню и не знаю, чего писать, и не хочу дергать, я пишу ему какой-то, смайлик. Или я пишу фотку, там типа, в ну, аэропорт, красивый ну, снег. Вот, вот, вот. Есть, ты значит, ничего не предлагаешь, да? и ты как бы делишься, да. что я о тебе помню. Да. Что я тебе прислал эту фотку, и как бы вот фотка, смотри. Так. И не навязчивая, ничего. Это что ты там все боишься это быть навязчивым, чувак? Или пропасть куда-то боишься? Ты вчера пропал, ему девушка предложила приехать к нему домой, он говорит... не к ней домой. К ней домой, к ней. К ней домой. Он, короче, не поехал, лег спать. В смысле? В смысле? Я спрашиваю. Я ее... Я ее... В смысле? Она говорит, я приличная. Поэтому пригласил тебя к себе домой, домой я. да? Я сказал, что я тоже Поэтому а не поехал. Какого? оба приличные, вы оба остались дома. Понятно. Приличные. Вот Часто тебе подходят на улицу знакомые? Ну вот в день сколько раз? А ты, ты где-то в центре часто бываешь? Ну, я вот здесь работаю, в центре. А ты работаю. бы хотела, чтобы а, чаще знакомиться? Нет, нет а, смотри, часто парень. ли бывает такое, что пар ты чувствуешь, что парень не смотрит на тебя, допустим, хочет познакомиться, mm -hmm. но потом ничего не делает? Например, сидит, улыбается или просто косится, вот, а и ты часто. думаешь, блин, какой клевый, да? Mm -hmm. А он ничего не делает. Какие у тебя мысли в этот момент? У mm -hmm. меня мысли, ли, типа, блин... Подшел, Или со мной что-то не, не так. То есть, у тебя с уверенностью да. все в порядке, да? Скорее всего, с ним что-то есть. Он да? просто либо стесняется, либо ну, вот, какие-то... Ну, а, ну, а тебе он... не нужен мужчина, который стесняется же? Нет. А, а ты потом не к нет. нему подходишь, говоришь. Потом подходишь, говоришь, ну ты лашара. Да, ты почаще. Молодец, я задам вопрос? Если, допустим, ты видишь метро, он сидит там уже полчаса, короче, стесняется, а потом подходит все равно. Ну, он реально сидел там, блядь, три станции, тупил, и потом все равно подходит. Какие шансы у него? Есть шансы, то, что он Нет, так долго этот? Есть. Ну, Самое то, главное, что он да, подошел, шанс, да? Да. То, то, главное, да? Главное, что он что подошел. Что то есть, то, что он все равно... Я там, все равно, вед... это не важно. Угу. Все, спасибо. Кстати, парни, это очень хорошая фишка. Если вы вдруг, ну, произошел такой момент, что реально затупили, а, у меня есть вы потом сходите и, ну, прям говорите, слушай, вот смотрю на тебя, ну, что-то даже... Затупил, это... да. Затупил, да. Но все-таки решил, это будет только плюсом. Так еще вопрос, если он волновался, там у него есть дальше шансы или нет? То есть он сидел, сидел, подошел, ну потом вроде как бы и вы разговорились, ты там ему помогла сама, то есть есть шансы. То есть ну то, что он как бы трусился, что мужчина может волноваться. Это не сто процентов, он должен быть готов, брутален и как киноактер. То есть у него есть шанс, на то, что он может волноваться и ну даже Лиза, такой вопрос, даже пока не забыл. А у некоторых, ты не пишешь, как у них Теперь, Ну, У меня также просто у всех так же, мы просто... Наверное, такие вещи про меня Короче, смотри, у всех у нас насырно, в голове так получилось. Эти вещи женщинам искренне непонятны, как можно там бояться, подойти или что-то еще. Тут ну, так вот, да, просто кто-то смог это увидеть, преодолеть, получить опыт того, что это все как бы мои тараканы. У них у многих есть такой косяк. Они видят девушку и говорят, вот, смотри, как классные. Знакомься. Они говорят следующее: так она уже спалила у нас, она <свы> уже <свы> увидела. <свы> <"Свалила">. <свы> в смысле, она уже... А я хочу сам понять в каком смысле спалила. Она уже увидела, что мы на нее смотрим. И то есть, если ты уже увидела, что мы на нее смотрим, значит... Никогда в жизни к тебе нельзя подходить, знакомиться, понимаешь? У кого-то а вот были с... такие Там... мысли? Что говорили, что она увидела твое волнение, У ну, кого а такие мысли, ребят, серьезно, вот что-то вот, Да что-то мало, мне этот вопрос задавали Кажется, человек второго, 10, Так наверное. она уже палит, она уже видит, что мы тут хотим к ней подойти. Да. У меня развернуться и за да. ней пойти. Потому да. что она уже видела, да. что ты прошел мимо. идем в разные положения, как это Какой бред? Какой вред? не посмотреть на девушку, подойти к ней потом. Ну нет, там другое, смотри, он посмотрел, есть, ты увидел, что он встал. посмотрел. ну иногда да. посмотришь на задницу, уже можно подходить даже не видя лица. Есть, он посмотрел, ты увидел, что он посмотрел. Правда, потом приходится выходить. Ну да, когда за... за... я сразу, он такой да. что-то думает, вот, она же уже я, я, я даже сам не могу тебе передать, что это за тупняк. Но у 99 из них процентов эта штука есть, они сейчас просто скромничают. Женщина пришла, руки сразу перестали подниматься, что такое, блядь? А кстати, тогда все потому, что внезапно стали... А не молитвы? Я с Сейчас просто... к этому, кстати, в Я не спрашиваю. Серега, Серега. То, что, типа, если ты видела, как знакомились, типа, перед тобой, или... перед тобой ты видел, как чувак до того, как подойти к тебе, знакомился с какими-то девками. Однозначно, это знакомство, это не его какие-то. Потом он подходит к тебе, давай познакомимся. А почему такое? А это ваш женский таракан, короче. Почему? Ну, ты, типа, не уникальная, там, Да, меня... видишь, они же все хотят быть уникальными. А если бы до этого там... Ты сама говорила, что до этого было, это не важно. А вот так вот, чувак. Конечно, понимаешь, она же хочет быть самой-самой. Это за ритуальная девочкиная штука. Давай громче, Ты идешь по своим делам, ни о чем не думаешь. Падает снег, ну в смысле, падает какой-то мальчик, подходит, <смех> и самая, как бы, что нужно сделать ему, чтобы ты бросила все свои дела и пошла с ним в кафе там, или не знаю, куда-либо, то есть как что он, что-то <смех> ему нужно просто быть охуенный, извинились, а? я не мог сказать по-другому охуенный, не как, не как или нужно? нет, повлиять чтобы можно было свои дела все бросить и как бы пойти на да тут же с ним в кафе там или куда ты наверное хотел спросить каким он должен быть или что сделать есть сейчас бомж короче обосный, вонючий такой туберкулезный подойдет но сделает что-то что скажет Лиза то она такая скажет бомж поэтому я и уточняю серега точно такой вопрос ну вот так то есть ты считаешь что как бы человек может ну, как сказать, Он может там все что угодно творить, там быть каким угодно, но он должен что-то сделать, и это какая-то волшебная штука, которая произойдет. То есть те вещи, которые мы говорили, что вы как личности в целом должны прокачивать себя, они как бы прошли мимо, да, или что? Что нужно сделать? <сосправление> ну, нет, есть такая говорит, возможность да. вообще, чтобы как бы, отверстия от своих дел? Я... Наверное, есть, но это, наверное, один на миллион просто. Ну, потому что это много, нужно показать ли факторов совпадения. Да и зачем тебе вообще, чтобы кто-то отвлекался, это да, почему вы не ваще. Например, ты идешь к то, разный, разный, да. Да. Идешь, да. -то действительно, да. опаздываешь там в банк просто или на работу? Нет, ты... На Либо ты идёшь собрать... просто Вчера гуляешь по, Малязино, по Малязине, да, когда она он гуляет, да. он он гуляет там, да. А не когда она идёт там в банк, да. Ты она будет. Ты сейчас, сейчас, вот она. Резёг, ты не слушал, нет, отвечающих. Мне кажется, что он отвлечится от своих дел и их а а разные ситуации да, зависит. Если вот я в торговом центре хожу, там что-то делаю. Что-то покупает платье, я покупаю, вот. если вот. не отправлялся человек, там у меня есть пару.. Не знаю. В общем, от, от ситуации зависит. Я помню. Да. И от человека тоже, да? Человека а в человеке что должно быть, чтобы ты сказал, опа, написи и побегу? Mm -hmm. Симпатия То есть, он просто должен ей понравиться. Личная, да. Просто понравится, да, Но Вот все. это понравится, оно складывается из всей-всей-всей вот этой вот херни, которой мы занимаемся сегодня, уже четвертый Во. день. Она просто это не видит. Она, она... Да, она, нее а, это просто ее понравился и туда. нет но мы можем здесь управлять, мы можем настраивать, регулировать каждого чувака, чтобы вот эту вот конверсию понравился, мы повышали, понимаете? Странно вообще, что этот вопрос задал, мы тут как раз с этим работаем 4 дня, кто эти ситуация? Или там какой-то именно этот инструмент, или конечно. Да нет волшебного нет. инструмента, еще раз, те, кто до сих пор думает, что есть какая-то фишечка, или волшебный инструмент, это неправда, нет такого, Лиза. Нет, нет, это в целом личность да я правильно личность, понимаю да. и это не отдельно голос да это не отдельно это взгляд сумма. это просто какой-то вот ну набор чего-то mm -hmm. да вот внутренних и внешних каких-то вещей правильно да, же? Абсолютно. даже может быть он подойдет обычный какой-то не особо в твоем вкусе какой-то там ну не так как ты любишь да mm -hmm. но он начинает какие-то клевые вещи говорить как-то там шутить ну, как-то как тебя себя проявлять да. да и думаешь блин интересно ну, типа, блин, такое же да. бывает было же такое у mm -hmm. тебя или у твоих подруг когда у них образ мужчины, которого бы они хотели видеть рядом с собой, вот такой, а по факту оказалось, что она там вышла замуж или встречается со всем другим чуваком и думает, ну, как и это вышло Так, происходит, так это происходит, и происходит, чуваки. Угу. Да. Дальше. У нас сегодня только Дмитрий Маликов задает вопрос. Да. Представляет ситуацию, что ты идешь с подругой, и к вам подходит один парень. Он, например, знакомится с вами двумя, потом берет номер у твоей подруги, а не у тебя. Ты чувствуешь какую-то обиду к парню, или ему лучше было взять в обоих номера да. потом написать сразу? Вселенная дружества. <с> которая понравилась? Ну, нет, то, нет обиду обидену будет тут, То да? есть, лучше взять у одной телефон. Я там попросил, обоих, да. А потом... То, -то и... Просто он рассказывает, ну, случаи, когда, допустим, он подходит и знакомится, а вторая подруга сразу тащит эту и говорит, мы не знакомимся, да, есть такая... её. Знаешь, как ну, неприятно? Есть. здесь все... подружка. Да. Подходит парень, знакомиться, подружка начинает либо тебя уводить, иногда до абсурда, чтобы вот так вот отталкивать чувака. Часто, да. И говорит, мы не хотим, почему они так делают? Это... У тебя такие а же а подружки не кому, а кому он подходил к Ну вот, а, мы да, идем да, кобой кобой. В вместе, Потом хочет с тобой познакомиться. Нет, он подходит вас-то по факту двое. но, например, смотри, идешь ты, у тебя есть подружка, допустим, она некрасивая, ну или там, неважно. Он хочет познакомиться с тобой. Я твоя подружка, говорю: пойдем, Лиза, отстаньте от нас, мы торопимся. Вот такое бывает очень часто. Почему Но так это, происходит, знаешь, да? И, ну, Нет, какая... На самом деле, это вообще нифига не женская дружба, да, ей просто завидно, что подошли к тебе. Но и ко мне, на... да, да. Либо какие-то внутренние у нее зависть. Там... Хорошо, а парню-то что с этим делать? Вот у него в чем вопрос. Не пристрелись, же а то тварь. О, Или знаешь, нет. что ты с кисушкой, она, она пусть, нам не нужна. Быть чуть-чуть настойчивее и конкретно вот к этой девочке. Ну, Хорошо, он это общается это, с этой да, девочкой, да? вот с тобой, да? Я говорю, нет, Лиза, пойдем! Отстаньте нет, Лиза, от, меня от, вот, меня от меня, меня от нас! Возьму, ну, она да. хочет, чтобы от нее... Что делать-то ему? Как ему вот тут вот и не перегнуть палку? И приеду, и украсть ну, как бы от нее, от этого динозавра, от тебя, чтобы только... А это часто бывает. То есть, пока а ты с таки... нормально. Как только на одно то внимание акцентируешь, и хочешь её в сторону на 2 минуты отпустить. Все, начинается у них надо что-то такое клевое сказать, видимо. Надо спрейка. Вот там нужна фишечка какая-то. Или взять газовый балончик. Вопрос, что было, если сразу обоих телефон взять? Это странно у обеих телефон взять. Это странно или не очень странно? Мне кажется, это странно. Тебе же только она нет уникальности, не чувствует она себя уникальность. Почему это странно? Что не так? Что хочет, что она в обеих взять телефон? Сразу попасть типа, там, со всеми. и что делать с этой попасть страшной, которая возмущается? <смех> попасть тем, что тебе девушка хочет быть уникальной, так, да, как и она и сейчас что сказала. и попасть и что и попасть и попасть и попасть и попасть и попасть и попасть и Такое. Ну продюсер я... Я бы влюбился, да. Такой а такой потом такой ты такой, пойдешь к Машу, клаше, Сашу, Наташу, понимаешь? Я думаю тебе поэтому надо это надо это, не... это не выход из этой ситуации. Как решить этот вопрос? Да, его, Тебя ты можешь. Так а они, кстати, не знают этого, чувак. Она, знаешь, как нормальная истинная леди. Она говорит, решайте сами, я почему ну, должна решать ваши вопросы, вы, вопросы, чувак. Вообще решение. Я вам... в смысле какой? Мы в четвертом дне здоровы. Мы в четвертом дне... Я в этом видео рассказывал какие-нибудь два варианта еще более подробно это овен Уилсон? Живая, да не там ребят Уилсон? да да знаешь? А у него еще как бы проблемы с ними, представляешь? У ну, меня проблемы у меня телефон. Простите. Все, не, мы понимаем, а что... У него я не могу, берут телефон, сказать. а сам он взять не может. Если у него берут телефон, а он, берет, он взять, представляешь? Ну, ну, Туко жить человеку в этой жизни. Давайте дальше, Вы что дальше, там. Дальше, ребят, ищите, у нас да? времени да, еще, давай, у нас там, еще свой разбор. И Лизу поддерживать, не будем. Давайте еще минут пятнадцать, и Лизу надо отпускать. Какой у тебя вопрос, чувак? Представься. Сколько нужна его кризису от мужчине на первом съезжании? Если девушка а, вы партнер? первый раз следитесь? У вас первый раз в жизни вы Но первое, первое свидание после того, как мы познакомились или во всем. По после того, как познакомились. На утром взял телефон, вечером пошли на свидание. Ну, то есть, к примеру, девушка проявляет э, как каким-то признаком инициативу, а ты там заступил примерно. К близости не на инициативу проявляет девушка или. Ну, она дает признаки, там, гладит волосы или... Признаки заинтересованности. А это, В чем это, вопрос? Это не инициатива. Это просто зеленый цвет, так, цвет, типа такой, знаешь, это, мол, как типа бы, все просто, нормально. Ну, заигрываешь, Игра. Так. Вся наша жизнь. Игра. Игра. Шо? Какой вопрос-то? Скажи, как, почему, на... зачем? В вопросе есть обычно такие слова вспомогательные. Ты хочешь да. этой близости прямо в этот же день? Да, к примеру, если он хочет в этот день, ну, она подойдет эти признату, но он прокупил. То есть он не взял то, что потерялся, кому сказать. В смысле, покупил, что Еще раз, канаев, он ему, она ему предполагала, чтобы он не взял. Короче, смотрите, он не взял, да? да. А, да, а да, ты между да, да, на втором раз ты прокупил на стеснялся. Хорошо, мы давай сейчас по первой свидании уберем, потом на любом свидании, Лиза. Нет, подожди, сейчас. А ладно, давай, ну, скажем так, первое. Нет, давай то вопрос другого вообще. Возможен ли без секса на первом свидании? Да. То есть смотри, а это не значит, что ты какая-то там плохая, доступная, какая-то еще. Это значит, что ты просто разрешила себе проявить свою сексуальность. Или кто-то из твоих подруг, да? Правильно я понимаю? Да, да. Смотри, думаешь, мы пятихатку там. Поставили. Аванс, сейчас еще 500. Виза сейчас что еще 500. Я это говорю не про себя, в общем. Да, да, в общем. Не, ну ребят, это нормально. Я говорю сейчас тоже о каких-то... Вообще, в принципе, ты же общаешься с девочками, и они тебе все это рассказывают. Смотри. Если было ли такое у твоих подруг или у кого-то, что... Она была готова с этим человеком заняться сексом на первом свидании, потому что у нее не было долго секса, потому что очень классный парень как раз там в карту попал. Потому что они только познакомились, а ему тут, допустим, ну, примерно какие-то варианты, ему уезжать, да? И она думает, блин, и так классно, и я могла бы, и хотела бы, наверное, даже продолжение какого-то, а он затупил. Такое было? Да, такое часто бывает. А это дает шанс на второй середине? Ну, конечно. А было ли такое, что она теряет интерес после этого, какой-то необъяснимый физиологический, думает, как да жопу, и думает, да ну его в жопу, и странно почему-то потом не хочет с ним общаться? Почему такое бывает? Это значит, у нее заинтересованность была обоснована только на сексуальном, вот, а она не была обоснована на другом. То есть, ты понравился, ей тихо-чисто, а, но не... Ну или допускаешь, что у человека какие-то инстинкты, да, которые все-таки да, работают, которые да? Все он вызвал ощущение нет. такого да. как бы да. самца, да. а тут ощущение самца пропало именно потому, что я ему и как бы сигналы подавала, играла, да, и все, а он, короче, где-то затупил, да? да? Тогда вопрос, когда он начинает не тупить, а проявлять активность, зачем они говорят, убери руки, мы мало знакомы и так далее? Да. Где логика, Лиза? Mm. У них, у женщин, в общем, подруг. Mm. Ну, было ну, же такое, коллега. да? А ты допускаешь, ну, что да. вы иногда даже не можете объяснить, почему вы так делаете? Да, делают. даже можно не объяснить. А что сами что себе не понять даже, почему. Ты хочешь быть недоступной ну. для человека, чтобы он... Не, ну ты же хочешь это... человека, хочешь. но хочешь быть недоступной. Но но конфликт разума и тела. То есть там все хочется, но ты хочешь показать, что ты недоступная, что ты клевая. Тебя нужно там завоевывать. Это вот, природная какая-то штука. Ты можно ты сказать, светлый. что она лежит глубже, чем в мозгу даже где-то? да? Что я вроде мозгом все понимаю, а все равно вот <смех> так нужно. <смех> да, можно <смех> так сказать, что она где-то глубже лежит? У... Недоступна <смех> для понимания уровня природного. Есть такое. А что с этим делать-то, когда тут так, тут так? <смех> на это самое? Кто должен решать весь Но этот это вопрос? какие у тебя цели. Если ты хочешь только секса от этой девочки... То понятно. Если ты хочешь продолжить на отношения, то, ты то он должен долго бегать да, за тобой. Добиваться, да, естественно. А если он на он первом свидании сделает все красиво? Но... Если ты на первом свидании пола, то могут дальше продолжать на отношения? Ну, это очень редко. И это то, у то, тебя что... так, у твоих подруг так или что? Ну, да. То есть а очень почему? Очень редко, когда вы с первого свидания. Почему? Потому что... Ну, потому что это все-таки как-то не очень чего не очень. А если Тогда парень после этого начинает, начинается. допустим, тебе звонить на следующий день, говорит, мне было так классно с тобой, пойдем сегодня, не на каток. Mm -hmm. Ну, то есть уже не как бы вокруг секса, а он начинает, э, говорю, вовлекать тебя Но в свою жизнь. так, да, то в принципе, возможно. Вот ну, да. так оказывается, Легко поменять. То есть, почему, что если он не просто, ну, как Понятно, что если вы в клубе, ну, там, кто-то познакомился в клубе, ну, так получилось, как бы позволили себе проявить сексуальность, там, как бы свои желания, там, занялись сексом, на утро разъехались, как бы, ну и парень там что-то не звонит и не пишет, и в принципе девушка тут же понимает, что ну, значит вот так и надо было, ему это и нужно было, ну и в принципе я сама тоже не, не против была. А если чувак клевый, классный, так путь, что и секс на первом свидании, и после этого он начинает реально там звонить тебе с утра, там что-то, не знаю, там... Это возможно. Там, говорит привет, там, да. слушай, было классно, давай У -у -у -у. сегодня пойдем, там, не знаю, гулять в парк, мне очень понравилось. Ну, то есть он начинает просто с тобой, ну, какое-то общение. И, конечно же, в этот вечер вы снова занимаетесь сексом. Лучше, как он вчера был, да? То такое возможно. И возможно, что серьезные отношения из этого выстроить серьезно. Или это прям вот принципиально, если первую ночь был секс, и даже он потом на следующее утро и потом и потом начинает проявляться, там появляться, там ну, -то с тобой как-то общаться. Все равно так же, не, у нас же секс-то был на первом. Сфере. Или все-таки возможны серьезные отношения, если он потом после этого секса на первом свидании будет вести себя Ну, вот... Я думаю, все индивидуально, и это конкретно статус все-таки здесь. То есть эти отношения могут месяц продлиться, а могут и два года, а могут и неделю. Так это любые отношения могут А ну, было ладно. ли такое в твоей практике или практике твоих подруг, когда парень долго, красиво ухаживал, добивался, да. там она уже ну, как же он меня уже к себе пригласить. О, там все нет. Угу. В итоге через три месяца или через месяц у них секс, а потом, короче, буквально через день, через два просто пропадает и все. Было ли такое вообще? Ну, ты слышала о таких историях? Нет? нет. А может такое быть? Ну, типа после секса... Ну, допустим, было. что он добивался да. тебя, и все это было только ради секса. Ему не понравилось. Или тебе не понравилось? Ну, столько времени добиваться, типа, два месяца или три, это очень много. И потом пропадать, это как-то нелогично. Ну, то есть, как бы, но, в принципе, такое возможно вот в этом мире, как бы, не знаю. Наверное... Может, чувак принципе, просто по-другому стеснялся? В общем, ну, просто в ее практике ну, не было. и, поэтому и анализ. Анализ. Да, да, не поэтому она... Да, я понял. Давайте не еще, анализ. ребята, два-три вопроса. Так, подожди, Барриан, ты еще не спрашивал. сейчас... И Денис, я тебя тоже там это вижу, все нормально. Меня Боря зовут, смотри, слушай, общался вчера в метро с девушкой, ну, нормально так общались, хихи, хаха, там все, гиги-гага. Гиги-гага, что такие говорили, гиги гага Боря, давай, здесь вот этих своих школьных деталей, просто Боря учится во втором классе. это сын полка. Она книжку читала говорит вот я там парня жду все нормально нормально но, э, телефон не дает потом реально парень приходит по сути телефон не даешь или дает дает дает дает мне телефон но мы с тобой только можем дружить вот. только вот дружить нет только уже, то есть по сути ее можно еще рассчитывать на нее как а, это ее парень пришел да Какая странная девушка. Нет, таких бывает много. Могу ли я предположить, что... Смотри, а, бывает Здесь такое, что парень не Нет, всегда любимый, да? И вот, опять же как-то. А просто, ну, для здоровья. Или он там за ней ухаживает, там, или что-то. Или он ей Кое уже надоел, да. и она да. просто пока еще от него не отмазывалась. Да. Да. И он думает, да. что ей все клево. А тут пришел чувак, который объективно намного лучше себя проявил, чем ее парень. И она, например, оставила телефон, ну, конечно же, значит, она же, ну, как сказать, зачем, не для дружбы же, господи. Ты же понимаешь, Но что это? что можно, потому <къем> что она просто это так сказала. Ну, зачем она сказал, говорит, будем дружить? Не для того, чтобы она не выглядела в его глазах какой-то падшей женщине, да, да, да, которая да. при наличии парня еще тут раздает на или левое телефон. То есть У -у -у. только для этого же она сказала? Да, да. Парень потом пришел на меня, например, глазами смотрит. И говорит, можно мне мой тоже мой? с тобой дружить, Борис? И чё смотрят? Это реально самопроверенный факт, что парень, но как бы, да, я... Если парень не я не знал вам что-то знал. Подожди, Борь, то есть что там про парня сейчас? Парень, ну чё, закончил. Она говорит, так, сейчас мой парень придет, ну я с ней прощаюсь, уже телефон взял, все нормально, а потом Пообнимались. Я ушел, Другой конец станции. Делал другие упражки. И парень. И вижу, что-то парень подходит. Я решил вернуться, спросить, когда ей удобно звонить. тут подходит парень. Пришел, что-то спрашивал, она. Ну, там когда-нибудь там При нем она, конечно, не скажет. И парень приходит, смотрит на меня, вот таким, ну ботаник, ботаник, но агрессивный ботаник. но почему это все больно? Ну вопрос будет Просто вопрос, что чисто из Затык у меня. Звонить, не звонить. Да звонить. Нет, конечно, Борис, ты что, ни в коем случае. Звонить, не звонить. Она тебе понравилась, Борь? Да. Она ему понравилась. Звоните. Звонить. Сейчас, погодите, там еще, сейчас, Денис, я помню, сейчас. А... Ты у тебя вопрос какой-то был? Нет, а, было. так это у тебя было. У меня, Сейчас, да. Олег. Да, вот. я... Олег. Олег, очень модный тип, кстати. Да. Посмотри. Смотри. Марина, пожалуйста, меня дочери. Пожалуйста. Вот. И только дочки или дочери 25 лет. знаешь, какие люди приходят? От школьников второклассников. Есть... Вначале дочери 25 лет. Обратно вот такие дяденьки не подходят. Вот, ну, естественно, ко мне Я говорю, привет, да, а мне говорят, здравствуйте. Вот. Ну, вопрос, во-первых, насколько это сложно будет... Перейти а, свой на «ты» да, на, первом, на, на первом свидании именно для девушки а, ко мне. Да, а, как, и, как, ну, вот, как, как вы ощущаете вообще у себя, когда к вам дяденьки подходят? У а тебя вот есть не мы... только ты, а подруги какие-то. А когда я молодая или когда а, ну, вот да. прям к тебе. Ну, а. А. К, к, к тебе вот, да, вот, ну то есть разница в возрасте прямо... Ну вот меня несколько вот раз, так раз так говорили, есть. у меня разница упал, в возрасте. Не во вкусу, все да. Ты допускаешь, что есть девушки или есть среди твоих знакомых девушки, которые принципиально всегда все свои отношения заводили только с мужчинами сильно старше лет, там на 15, 20, 10, там сколько? Есть такие. Насколько самая большая разница? О, сейчас скажу. Сейчас, 25 ей было. А как Путина, то есть, шаги. 65 и Подожди, я не знаю, простите, не сгибайте. Нет, она 860, по-моему, с гостиком, да, смотри. У них любовь, Лиза? Она не ведает, что творит, все нормально, ФСБ, пожалуйста. И у них ребенок. Кстати, 66, то есть, он ее спонсировал, она там, ну, все сделала, что надо, ей добилась. Вот, а так потом так да? и а, Блин, я здесь там ничего нет. Потому что, ну, короче, это публичная пара. Вот, нет, не, мы там ничего не, не будем. Нет, я имею в виду, что у, она <с там, вот смотри, я тебе перевожу его вопрос, что он переживает, что он типа старпер, и молодые девушки не захотят с ним общаться, допустим, на 30-летний, да, который вполне шикарно будет. Вот. Это же не так. Есть же примеры того, что девушки общаются с людьми. Почему они могут таких мужчин выбирать Потому что у них.. Ну что-то было с такое. С папой какие-то отношения, да? Что Не хватило либо папы? Психотравмы либо психотравмы какие-то, либо что-то такое. Очень есть вам. Бывает. Что а, она прибирает именно таких мужчин? Может, она ищет себе папеньку, или там какой-то. Папеньку себе... в смысле, что она в мужчине, помимо мужчины, хочет еще как бы, чтобы а он закрыл ее какие-то психологические потребности в заботе, как отец, понимаешь? Угу. Потому что там с ее отцом и, и на самом деле очень много дисфункциональных семей Олег. Не все живут в идеальной семье, где Олег, голуби, голуби, голуби несут ленточку о любви. Все, все, Бывает, все, все, что да. мужчина, папа ушел, там, папа там бухал, еще да. что-то, еще что-то. Да. Ей, например, его не хватило, и она бессознательно в каждом бессознательно. мужчине будет искать папу, понимаешь? И это не значит, что вам нельзя с ней заниматься сексом, и что она тебе просто она еще и как бы будет хотеть, чтобы ты как, как папа себе примет в той-то степени как пап не называл ее дочь дочь я, хочу... я хочу глубокий горловой у а меня дочь как то по другому попали, то -то, вопрос... а этот вопрос тебе ясен ну как да. сестру прошу по поводу ты и вы да ну то есть ну я так понимаю что если к тебе подходит начальник да и говорит ты заставляй давай ты меня тоже на ты нажимай вот насколько тяжело перейти на, на ты и насколько нужно настаивать, чтобы ты там перешла на, на том же самом свидании на, на ты, может, на не его... То есть у меня была девушка, которая, которая уже там ну, в трех раз, еще в случае на вымене. Забрала. Согласись, что это проблема у этой девушки есть, да, или нет? Да, потому что очень легко перейти на ты. Просто надо ставить Проблема не в тебе, все, А по всему свиданию... понимаешь, что коллега не коллега не коллега, коллега, коллега, коллега.